Я за то, чтобы мужчина мог контролировать свою сексуальную энергию. Вот за это. Потому что если мужчина смотрит на женщину с вожделением и себя не контролирует, он не мужчина. Согласна. Ну, он просто как бы вот, блин, а загематизированное существо, с которым все, что хочешь, что делать вот. И я вам скажу так, что если вы мужчину часто там насилуете, скажем так, у него будет мало энергии на работу. Поэтому адекватное воздержание, но на пользу. Если вы там с ним шпилитесь каждыми днями, но ну, будет такое ходить постоянно как бы в, в минусах. Вот, то есть секс – это хорошо, это обмен, это, это близость, вот, это на самом деле такой сакральный акт. Но чрезмерное тоже плохо. Вот. И Если только на сексе ваши отношения, то ну, вы тогда дальше не пойдете. Вот. Я за то, что вообще, вот у меня такой принцип, заниматься сексом только с теми женщинами, на которых я готов иметь детей. То есть, если я вот смотрю на женщину, она мне нравится, но я от ее ребенка не хочу, значит, сексом не хер с ней заниматься. Вот это, это мой мужской принцип лично. Вот. Вам рекомендую не давать мужчинам, если он не готов от вас, от вас иметь детей. Он не готов? Да. Он не готов. Он не готов. Вы в любой момент будете готовы. Ну, от вас тут мало что зависит. как бы ну. ваша, ваша сама природа, если она активна, ну, что вы ее как, контролируете? Вот. А вот он может сказать, а я, я, я, я не знал, скажет. Или, там, или скажет, там ну, это может и не мой ребенок. Или там, ну, спасибо за отношения. Вам-то потом с этим ребенком разбираться, а не ему. Ему-то пофиг. Поэтому очень важно, чтобы до вступления в интимную связь вы четко понимали то, что мужчина готов взять ответственность, а для этого вы должны на уровне личности сблизиться, то что он готов ребенка растить и воспитывать, если ты забеременеешь, что для него ты не будет таким, он скажет, да, то есть он должен четко понимать, что от секса иногда бывают дети, и для него это должна быть радость, если девушка, его женщина забеременела. Помолка, свадьба, вот ваша гарантии. Это ваша гарантия. Мужчинам-то пофиг на эту тему. То есть, если, например, говорить про вот то, что вас защитит, ну, это замужество. Вот для вас гарантия – это замужество, никуда не денется. По крайней мере. Подождите, ну, я говорю про то, что если вы забеременеете, будучи женой, и вы забеременеете, будучи любовницей, это совершенно разные отношения мужчин. Вот я про это говорю. И вы должны четко это понимать, что если вы с мужчиной вступаете в интимную связь, очень важно, чтобы вы понимали, что если вы забеременеете, что он будет с вами. И для него это будет радость. Если такого нету, значит, рано сексом заниматься. То есть это как раз ответ на вопрос. Это некоторые критерии. он уже в девушке как личность? Когда? Ну, он уже в себе видит мать детей, как бы. Это даже больше, чем личность. Он видит продолжение его рода. Если он не видит в тебе это, ну и давать ему нефиг тогда.